Что случилось с людьми, которых уволили по самой глупой причине? Я водил машину у сомнительного дилера. Мне позвонили, что мой дядя пытался покончить жизнь самоубийством. Находится в психиатрической палате в местной больнице. Не хочет разговаривать ни с кем, кроме меня. Сказал боссу, что мне нужно срочно ехать. Он сказал что это вроде, «Ваша работа важнее семьи. если вы едете, не возвращайтесь». Я ушел. На следующее утро он позвонил мне и спросил, почему я не на работе. И я повесил трубку. Моему брату срочно удалили желчный пузырь. Я позвонил своему работодателю и сказал, что мне нужно взять отпуск на пару дней, чтобы помочь ему, поскольку наших родителей по какой-то причине не было в городе. Они начали ругать меня и спрашивать, что важнее, моя работа или семья. Затем тот же парень попытался позвонить на следующий день, как будто ничего не произошло и спросил, почему я не пришел на смену, тупица. Моя первая работа была посудомойщик. Я был так горд, мне было 18 лет. Конечно, родители мне не поверили поэтому мама позвонила. Ими спросила, правда ли это. Ту ночью не уволили меня, потому что считали меня ненадежным. Я еще не позволил своим родным пережить это. Ты действительно нанял моего ленивого, никудышного, никчемного сына? Когда я учился в старших классах школы, я работал в Макдональдсе, Это было сразу после Рождества, и мы были очень заняты. Я работал там 4 часа, оставался 2. Должен был быть 30-минутный перерыв, так как мы притормозили. Я спросил, могу ли я сделать перерыв. Начальник смены сказал, что перерывов нет. Я сказал, большое спасибо. А она сказала помощнику менеджера почти уверен что они спали вместе что я сказал иди на они уволили меня на месте, даже не позволили мне изложить свою точку зрения. Через неделю я работал в Jack in the Box, через 6 месяцев был начальником смены, проучился пару лет колледже, бросил учебу, все равно уйти хотел и перешел на должность помощника менеджера, а затем пару лет спустя генерального менеджера. Я вспомнил, как плохо со мной обращались Макдональдс и позаботился о том, чтобы хорошо относиться к своим сотрудникам. У него было третья по величине текучесть кадров, в 95-м ресторанном регионе, вторая по величине средняя почасовая оплата и вторая по увеличению прибыли. Позаботьтесь о своих людях, сделаю то же самое для вас. Подумал о другом. Это была бы одна из моих первых работ, на которую у меня даже не было возможности начать. Я подал документы на местный паром. Прошел бесплатное обучение в рамках собеседования. Первая помощь, сердечно-легочная реанимация, кризис-менеджмент, политика безопасности и многое другое. Все групповые интервью. В общем, работу я получил примерно через неделю. Я также получил письменные предложения с предполагаемой датой начала. Через две недели это должен был быть вторник. Я запомнил эту деталь, потому что все пошло наперекосяк. Я принимаю, подписываю, беру свою копию. Я был в восторге, я собирался быть на воде и зарабатывать деньги на лето. Мои друзья болтались у воды, когда я уходил с интервью, поэтому я пошел и рассказал им все об этом, дате начала и так далее. Снова закрепил эту дату начала в моей голове, чтобы я был готов. На следующей неделе, за неделю до того, как я должен был начать, мне позвонили из офиса и спросили, где я был. Мы ожидали, что ты будешь здесь час назад и так далее. И я попросил их проверить предложение, которое я подписал, потому что мне никогда не говорили, что моя дата начала изменилась. Я имею в виду, что я был доступен и без что буду рад немедленно приехать, но я не знал ни о каких изменениях. Они проверили, согласились, что допустили ошибку. Затем сказали мне, что тем не менее недопонимания на столь раннем этапе были плохим знаком и они не будут меня нанимать. Так что меня отпустили, потому что кто-то -то назначил неправильную дату. Меня уволили за раскладывание по сеанса на 15-минутном перерыве, когда я работал секретарем. Врач, который владел клиникой, был достаточно глуп, чтобы указать это как причину моего увольнения. Я получил пособие по безработице после того, как он попытался подать апелляцию. Они очень подробно и насколько глупо это было для увольнения <свес> Очень мило. Я сломал руку и меня уволили за то, что попросил взять выходной, чтобы сходить к врачу. Я ни разу туда не заходил за те 5 лет, что там проработал. Я был новым сотрудником, было Рождество, поэтому в офисе проводился конкурс рождественских свитеров. Меня назначили судьей, потому что я был новичком и следовательно беспристрастен. Я получил явное согласие от каждого сотрудника перед руководителем, прежде чем приступить к судейству. По крайней мере, одна сотрудница обвинила меня в том, что я смотрел на ее грудь, пока я оценил ее толстовку. Я не шучу. Уволили. Эй, новенький, давай посмотри на молнию на этих штанах. Постой, черт возьми, почему ты смотришь на мою промежность? Меня уволили из МакДикс за то, что я спрашивал слишком много клиентов, как прошел их день. Не потому, что это что-то замедляло, заметьте, я делал это только тогда, когда это было медленно. Они жаловались в компании на то, что я был агрессивен. Первый раз я подумал, что мой менеджер шутит. Я имею в виду не очень хорошо, так как я ем это дерьмо, как продвигается твоя карьера. Парень, готовящийся к выходу на пенсию, который последние 7 месяцев тренировал меня взять на себя его работу, Чувствовал, что я готов полностью ее взять на себя Босс боялся потерять 30 с лишним лет опыта И уволил меня, чтобы старик оставался подольше Насколько я понимаю, произошла довольно большая драка Старик был для меня прекрасной рекомендацией с новой работой Которую я получил с повышением зарплаты на 20 тысяч И неохотно согласился остаться на ней еще на год Старик все равно должен был уйти на пенсию Когда мой день подходит к выходу на пенсию Я ухожу, даже если я единственный, кто знает сетевой порой Мой босс попросил меня зайти к нему в офис И тут же уволил меня с веской причиной Сами знаете почему я был очень расстроен, слишком стеснялся протестовать и ушел с этим. Как потом узнал это, потому что тот день я простудился и немного устал. Шутите надо мной. В моей стране незаконно увольнять людей на месте, и я навлек на него заслуженную справедливость. Меня посадили за... Вы знаете, почему И это было то, чем человек, который меня засаживал, не знал, что это не было реальностью. Сон, который, по мнению этого человека, действительно произошел. Меня уволил потому что коллега разрешил мне использовать его вейп во время перерыва. Когда у меня был перерыв, я пытался вернуть его, но меня проигнорировали. Я подумал, что верну его после того, как мы закроемся, но он ушел рано. Я вернулся на следующий день, мой выходной, чтобы вернуть его. И меня уволили за кражу. Меня наняли оператором ЧПУ без опыта работы. Один парень должен был обучить меня всему, что мне нужно знать. Биты были на катушке, и машина могла их менять по мере необходимости. Показывал мне, как чистить машину. Он снял одну из насадок с катушки, объясняя, как она калибрируется и так далее. А затем вставил ее обратно в неправильный слот. Я сказал ему об этом, потому что я уделял ему очень пристальное внимание. Он отрицал это и сказал мне не пытаться исправить его, потому что мне нужно было учиться. Что ж, через несколько дней эта часть сломалась. Он винил меня и по сути загнал меня в угол в маленьком офисе, чтобы отругать меня в течение 20 минут за то, как я облажался с этой дорогой частью. Я сам еще даже не управлял машиной. Он заставил меня буквально ничего не делать, кроме как убирать магазины. магазине. Затем он обвинил меня в краже книги автокат, которые он сказал мне забрать домой на учебу, потому что я не пользовался программой несколько лет. В итоге я пошел домой за книгами и вернулся тот же день за последней зарплатой. Позже я узнал, что этого парня вскоре уволили. Вся причина который он тренировал меня заключалась в том, чтобы заменить его, и он знал это. Он подумал, что если он будет продолжать обвинять в дерьме новых сотрудников, они никогда не смогут от него избавиться. Мою жену однажды уволили за то, что она подарила донору высокого уровня, она работала в художественной галерее, бутылку воды на Большом обеде и художественном аукционе. Ее босс настоял на том, чтобы на мероприятии не было воды, но когда донор попросил воды, моя жена пошла и нашла чертову воду. Босс узнал об этом и на следующий день обвинил ее за неподчинение. Моя первая новая работа в маленьком городке была настоящей удачей. Небольшая софтверная компания, начинавшая как офис-менеджер. Затем технический писатель, затем занимавшаяся отладкой и обслуживанием клиентов. Любил Любился это. Затем начальник попробовал метамфетамин. Весь офис так быстро превратился в дерьмовое шоу. Однажды он уволил всех в офисе. На следующий день нанял меня обратно за утроенную зарплату. Я ушел, как только смог записать еще один концерт. Спасибо, что досмотрел этот ролик до конца. Не забудь поставить лайк и подписаться на канал.